Привет, друзья. Привет. <свят> Сегодня я пригласил Сергея Коломойцева опять пообщаться, только уже не по спорту, а по путешествиям. Сережа был в Грузии, и у меня к нему много вопросов, потому что мои все были уже в Грузии, а я еще не был. Сереж, расскажи, как там вообще, в целом? <свят> там вообще э, бомба. Я тебе скажу, там бомба и просто других слов нету. Там все, все шикарно, все круто, народ приветливый, люди добрые, еда отличная. Есть, конечно, свои минусы, об этом, я думаю, мы расскажем попозже, но природа, мало того, что природа, плюс инфраструктура, экономика этой страны, именно порядочность и доброжелательность всех людей, которых мы встречали, но просто намного выше уровня, у украинцев и как бы украинцы не обижались и я считаю украинцам нужно в грузии еще много у вас эмоции просто зашкаливают. да супер у меня есть такие вот конкретные вопросы к тебе первое как вы туда добрались у вас билеты вы покупали заранее или сразу или перед отъездом то есть как то билеты мы вообще покупали вообще знаешь спонтанно вообще за год назад еще до вылета и как говорят многие возьми паспорт в пятницу и в субботу очнись где-то в европе вот это вот это было почти так же 12 часов ночи мы сидим у нас маленький ребенок там только родился и у нас знакомая буквально приехала пару дней из грузии тоже там куча эмоций сказала что по лоукосту там сейчас шикарные цены можно брать и мы такие ну два-три месяца ребенку куда сейчас ехать давай посмотрим через год и сразу я такой через год посмотрел цены нас устроили там 25 долларов туда-обратно на человека мы сходу оформляем билеты, там заранее бронируем на Букинге квартиры в Тбилиси. Мы, получается, жили в Тбилиси и Батуми, в Тбилиси жили с хозяемой в квартире, в четырехкомнатной квартире. Дня нам дали половину, знаешь, квартиры, и жить именно с грузинами, это, конечно, это, конечно, нечто. Есть о чем пообщаться, вот именно не просто снять квартиру, да там и, и себе самому ходить, а вот именно с грузинами, если снять, это ну, это эмоции еще больше. Это... Местные тебе сразу с тобой делятся какими-то местными там, штучками. Да-да-да. Местными э, штучками. Традициями, э, то есть, семейными какие-то обрядами. Да-да-да. Да, да. Это очень круто. Скажи, то есть первый лайфхак – это вы покупали заранее билеты. Да, заранее покупайте билеты, я думаю… И бронь жилья, мне... жилья да? И бронь жилья. Через букинг? Через букинг. И нам ну, нам э, вся поездка обошлась 300 долларов – это с тем, что мы брали с собой. То есть, это, это весь бюджет? Это весь бюджет. Перелет, проживание? Пере... Перелет, проживание, питание и переезд в Белиси в Бату. Круто, 5 дней. 5 дней и долларов, ребятки. Это вообще. На семью э, двое взрослых, один ребенок. Да. Э, скажи мне, местная кухня, как вам зашла она по, вот, по вкусовым качествам? Та вот... да, местная кухня, ты знаешь, я, как спортсмену я уже жене говорил: говорю, нужно покупать гречку, и какую-то куриную грудку. А мне ты что, сюда? Гречку приехал есть, давай ешь. Ну, короче, местная кухня. Я вообще сам не любитель сыров. И ты знаешь, когда я первый раз попробовал аджарский хачапури, я стал любителем сыров. Честное слово, нас настолько вот именно этот хачапури мне зашел, что э, я его каждый день точил. А когда приехали в Батуми, заказали вот такой самый огромный, и мы его ели еле не доели. Короче, попадаешь в страну, меняются твои привычки и твои. Не, привычки, ну, я в своем инстаграме писал, э, говорю. Я хоть и диетолог всем рекомендую там здоровое питание, но быть в другой стране и не попробовать э, их национальную кухню, ну это, ну я, я считаю преступление. Там, э, как бы ты там сбалансированно здорово не питался, но все равно тебе надоедает то мясо, то салаты, то этот, хочется чего-то нового вкусовые какие-то качества. Это а в Грузии, ну э, что там именно классно, вот именно по кухне, что там порции. Вот такие, Тебе приносят. Ты знаешь, мы ехали с Киева, а потом, когда прилетели с Киева, назад домой и заехали по дороге там ресторанчик на четверех взяли. Мы поели намного дороже. Вот такие вот порции. А там он вот именно приносят тебе. Бум. Короче, разница ощутима. Скажи, средний чек по, на обед на двоих. На двоих это чтобы просто поесть, я думаю, в 10, в 10 ларьям это можно вложиться. Это на наши деньги 100, 100 гривен, и то вы наедитесь. Но мы, как, как знаешь... Это на двоих 100 гривен? Это, это на двоих. Это... Но мы всегда, у нас средний чек всегда был от 20 до 25 лари, но это мы брали... Это вы как мажоры. Мы как мажоры, да. Мы набирали, ну там, ты понимаешь, мы первый раз, когда взяли, там нужно же и хачапури попробовать, и хинкали, и шашлык, и то, и все. И нам, короче, как бы приносили тарелки, и мы просто не думали, что там именно порции, знаешь, там вот такие, взяли их национальный суп, получается, и там не то, что у нас там тарелочка что-то там 150-200 миллилитров, да, там вот именно вот такие казаны, что мы вдвоем тот суп ели-ели, не доели. Да, да. И, ну, то есть, когда вы будете там, учитывайте, что порции там, там вот добротно насыпают и помещают. Вот там еще знаешь, э, что мне понравилось, бесплатно, спокойно тебе еще, как ты только заказал, спокойно горячую лепешку хлеба приносят тебе на стол. А, какие минусы ты вот э, прям заметил конкретно в Грузии? Ну смотри, их, их, наверное, не так уж много, но те, что вот мне не понравились, это Курение. Ну, это я считаю, конечно, сухба каждого э, мнения, но я как человек, который про пропагандирует здоровый образ жизни, курение курят все. Наверное, лет 14, и ты смотришь, там маленькая девочка, женщина, девушка, мужчина, парень. Курят все и курят везде. Мало того, что курят на улице, курят в кафе, курят в ресторанах. И вот это, что, что не понравилось, что когда ты заходишь в вот эти кафе с маленьким ребенком, там, понятно, там взрослые уже как-то понтеряны, но с маленьким ребенком вот это конечно минус можно у них э, в любом ресторане в котором мы не были везде огромнейшие залы на несколько комнат я считаю можно было бы конечно какой-то один небольшой зальчик для некурящих сделать то есть ага. ну, туристы есть вот с детьми приезжают у них конечно может это принято потому что я же говорю курят все и везде вот это первый минус а второй минус это движение на дорогах им конечно это привычно но но нам как когда там ты приходишь, от соблюдаешь эти правила по пешеходному переходу на зеленый свет, тебе машина останавливается, приходит, а там зеленый, не зеленый, ты идешь на пешеход, машина тулит и она останавливается вот в таком расстоянии только от тебя. Мы когда первый раз, знаешь, стояли на пешеходе, я смотрю зеленый, а машины вот так летают и я, блин, с малым ребенком на руках думаю, блин, идти не идти. И мужик подходит такой, давайте пойдите, они когда будут вас сбивать уже только остановятся. И пошел такой, и реально, он идет, и чувак летел такой, вот так возле него. И я такой иду, знаешь, конечно, первое время оно так стремает. А потом ты ходишь уже такой, как местный, и уже знаешь, что они останавливаются. Ну, то есть нету такого, сколько не спрашивали. нет прям бы... сразу вот ощутимо. Вот это да, вот. вот это, и движение на дорогах, мы одно, ну, перед по по и полетом хотели вообще арендовать машину, чтобы покататься там по всем каким-то интересным местам, но нас все-таки отговорили, сказали, что лучше на общественном транспорте, лучше там поездом. И Сколько это... проезд в поезде стоит? В поезде 15 долларов, это получается туда-обратно. На, на человека? 420 гривен, это обошлось на человека туда-обратно, на uh -huh. взрослого. Маленький ребенок, до 4 лет бесплатно. Это вы были в Тбилиси и ехали в Батуме? Да, с Тбилиси, в Батуми, 5,5 часов. Тоже ехать этим поездом через вот эти все горы, через горные реки, это тоже, конечно, красота. Можно насмотреться, не насмотреться. Круто, круто. Сереж, скажи, а вы купались в Батуми? В Батуми, ну, вода, знаешь, была холодная, то я, конечно, походил чуть-чуть выше коленка, так намочился но, но так ощущалось такое именно знаешь льдинки так заходили так иголочки но и, я думаю ну мы, мы там были там было 22 градуса для них это это жарища полная но, я думаю, если бы там чуть, чуть вот как сейчас, вот, да, похода там у нас до 30, если б там бы там такая погода поднялась, там спокойно можно купаться. Но там есть, я знаю, местные, что купались и говорят, водичка вообще шикарная. Круто, так что... круто. А, что ты можешь порекомендовать, допустим, для тех, вот, допустим, для меня, я ни разу не был, и я ну, я хотел бы туда попасть. Какая такая рекомендация от тебя? Какие-то, может быть, ожидания оправданные или неоправданные? Ну, смотри, как я уже сказал, Грузия это та страна, в которую хочется ехать. Мы там были пять дней, и я еще не все пересмотрел. Я любитель вот какой-то природы, знаешь, именно походить, где, где именно зелья, где, где свежий воздух, а не каменных каких-то глыб, вот этих всех там памятников. То есть, и, и... Самое первое, сейчас приходишь домой и берешь билет <смех> вот, вот это, вот это самое первое. Берешь, открываешь, там, не знаю, Визер, Маулу, там, любую другую компанию, там, э, если хочется дешевле, за два, за три месяца. Сейчас же берешь билеты, бронируешь на букинге, сейчас же, а потому что у них с июня начинается, там, а, сезон поднятия цен будет на квартиры в три, в два раза дороже. То есть сейчас же. И едешь в Тбилиси, ну, там, ты знаешь, даже... Вот не надо ничего придумывать. Ты вот где то не, не будешь, выходишь на улицу и просто походи по улице. Просто посмотри культуру, зайди в старый Батуми, походи по этим уличкам, там, когда тебе лепешку дают в газете, еще знаешь, именно такая ностальгия. Пойди в новый Батуми, там есть что, в Тбилиси, там есть что посмотреть, там вот эти... Там у них именно архитектурные постройки, ну там именно выражают вал. Там не просто вот это квадрат-квадрат, крыша. Там именно с какими-то узорами, ну то есть именно дизайнерский, дизайнерский подход, да? подход, они хотят сделать Белиси и Батуми одними из самых туристических вообще побережье Черного моря. Угу. То есть они там валят, конечно, крепко. В Тбилиси обязательно пойди в парк Тацминда. Это, это, наверное, самое первое, что рекомендуют и грузины посмотреть э, туристам. И мы вообще, конечно, были в восторге. Есть где походить, есть природа, есть что посмотреть. И это именно на хау Батуми, самое первое, это набережная. Без нее никак. Это ну, С набережной ты можешь в любую достопримечательность Батуми зайти и пересмотреть. И плюс ботанический сад там получается 31 маршрутка а еще огромнейший минус это проезд он стоит 0,50 тетри, то есть грубо говоря 50 копеек на наши деньги это 5 гривен и ты э, за эти деньги едешь. не не не ты за эти деньги едешь я не знаю с одного угла Белюси в другой вообще без проблем без пересадок вот мы ехали в батуми тоже за 50 тетре получается с Батуми, за 20 километров от Батуми, вот этот ботанический сад спокойно ничего не доплачивали. То есть и ботани... это, это плюс. Это плюс, это плюс огромный, это огромный, я считаю, плюс. Но ну, взять, грубо говоря, у нас за такие же деньги, чтобы доехать к Кировоград, который в 4 раза меньше за то же Белиси, нужно 2 раза сделать пересадку и заплатить 2 раза больше. То есть, ну, это огромный плюс. И ботанический сад в Батуми... Мы там были 8 часов. 8 часов, и ребята, это... Вы там работали или что? Такое чувство, наверное, да. Но мы там, мы, наверное, не все переходили. Я не знаю, там, наверное, двое суток не хватит, чтобы все переходить. Там Природа, э, там именно насаженные разные деревья, с Японии, с Китая, там ихние пальмы, то есть есть где пофоткаться, э, разные смотровые площадки, они, э, получается этот парк идет над уровнем моря, то есть смотровые площадки, ты смотришь, там прикольно так получается, лес-лес-лес, там пальмы, бац, море сразу. Ну, то есть для фотографов, которые, допустим, там по пейзажам, это очень... же это место для деток именно ботанический сад, да? Ботанический сад, ну, вообще не деток, для взрослых там вообще отдохнуть. именно для отдыха. для отдыха. вообще шикарно. вообще шикарное. И берете с собой какие-то там бутерброды, какие-то перекусы, овощи, фрукты, и туда на целый день, я говорю, эмоции будут бомбы. Сереж, ну что, Одесса или Батуми? Конечно, Батуми, ребятки конечно Батуми, Грузия, хочется туда ехать, страна, а страна приветливая, страна шикарная и намного подешевле вам обойдется, чем Одесса, и вы намного больше получите эмоций. эмоций, да, эмоции, потому что, как говорят, жизнь измеряется не количеством сдохов, а количеством прожитых эмоций. Слышишь, ну, вот, вот, вот это вот разочаровывает да, в нашей стране, что мы сами же не можем, грубо говоря, для себя же сделать место отдыха, потому что у нас вроде бы то же самое есть. Да. Вот, а все-таки... То, не же, сам, то страну, же самое и есть, лучше. уровень подачи другой, а цены намного завышены. По, по сравнению вот, допустим ехать в Батуми Белиси там ценовая политика, вот как-то знаешь, ну она ровная, нет такого, что я сам себе хозяин, взял вот так вот, вот так вот цены, короче, полетели. Там вот если выставили, там куда-то не пойди, Тбилиси, да, конечно, есть, но понятно, там пятизвездочные, там люкс, оно везде, то есть. А такой средний, средний эконом-класс, просто чтобы, вы же не едете туда там пожить в этих люкс-квартирах, вы едете туда, чтобы отдохнуть, походить где-то по свежим воздухам, подышать. А это? Да. Ты так рассказываешь, я прям захотел да, поехать. Так что обязательно, обязательно. Сейчас идешь и берешь билеты. Обязательно. Обещай. Я проконтролирую его. Комарджоба. Друзья, подписывайтесь на канал Руслана. Подписывайтесь на канал Сергея Коломойцева. Короче, подписывайтесь на наши каналы, ставьте нам лайки. Лайки Комментируйте. Что вы хотите еще увидеть на канале Руслана, на моем канале, мы обязательно вам заснимем и расскажем. Спасибо большое. Все. Всем пока.